Продукт называется, как я уже сказала, масло Infinity, то есть бесконечность. Это продукт, который на 100% состоит из масла ЭМУ, 100% вернее масло ЭМУ. То есть в нем всего два компонента, два ингредиента в этом масле. Да, это масло ЭМУ и витамин Е. Значит, ЭМУ. Кто это, что это и так далее. Да, ЭМУ – это птица птица которая живет в австралии она походит очень на страуса но она а, относится к Именно к отдельному семейству птиц ЭМУ. Их вынесли в отдельное семейство. Вот. И э, наше масло оно состоит как раз из масла ЭМУ. Масло получают путем экстрагирования э, подкожного жира. То есть это, знаете, как такая липосакция для э, вот этих птиц. Да? То есть их получают именно с э, отложений жировых на спине животного, на спине птицы, извините. Вот. В нашем случае это масло, которое полностью очищено и сертифицировано. То есть, это высокого качества ингредиент. Чем вообще хорошо это масло? Оно очень хорошо впитывается в кожу, а я чуть позже вам покажу это. Оно увлажняет кожу, и поскольку в нашем масле нет никаких отдушек, каких-то еще других дополнительных химических ингредиентов и так далее то это масло оно может использоваться абсолютно для любого возраста, для любого пола. То есть это могут быть и дети, это могут быть женщины, мужчины. То есть это действительно абсолютно вся семья. И помимо этого, оно не имеет практически никакого запаха. Да? То есть это... Ну, по сути, можно сказать, что гипоаллергенное масло. Вот У него очень приятная такая легкая текстура. И это масло оно оказывает положительное влияние на выработку коллагена. Что такое коллаген? Это то самое вещество, которое помогает нашей коже оставаться упругой, которое помогает нашей коже оставаться молодой, потому что он ее наполняет да, и, соответственно, Наверняка многие уже слышали, знают, что с возрастом выработка своего естественного природного коллагена она сокращается, и соответственно прибегают к разным способам внешним, да, для того, чтобы восстановить вот этот баланс внутри и для того, чтобы наша кожа наполнилась и было меньше морщинок или вообще их не было и так далее. Дальше. Еще одно очень важное действие, которое направлено тоже против старения кожи, это антиоксидантное свойство этого масла. То есть, как я уже да, сегодня ранее говорила, что делают антиоксидантные компоненты, они борются по факту со свободными радикалами. Да, то есть они замедляют их действие, соответственно, они замедляют... Процесс старения нашего организма и в данном конкретном случае процесс старения нашей кожи. Еще очень важное свойство этого масла в том, что в нем есть линолевая кислота, это омега-6, то есть это ненасыщенные жиры, и тем самым оно способствует обменному процессу клеток и э, их росту, соответственно, это процесс регенерации кожи, то есть восстановление кожного покрова, особенно это важно, если есть, например, э, поврежденные участки кожи после ожогов или э, какие-то рубцы, или, например, э, после акне, да, после угревой сыпи, то есть какие-то есть э, э, рубцы на коже, то есть все вот это. Э, либо уменьшается да, это присутствие либо вообще решается вопрос благодаря тому что масло постепенно <coughs> то есть вот этот ингредиент масла эму постепенно э, способствует тому что кожа восстанавливается то есть она регенерируется воспроизводится по сути по-русски сказать вот и э, конечно же еще одно очень важное свойство этого масла это противовоспалительное свойство и э, опять же вот здесь как раз даже прописано, и в нашей вот аннотации продукт тоже, что может оказывать благоприятное действие на суставы, именно потому что есть противоспалительное действие, даже если вы просто снаружи там, нанесете масло. Вот. Я могу подтвердить, что это так действует, потому что испытали вот с мамой моей, например, действительно облегчает ощущение боли, вот, когда есть проблемы с суставами, и снимает общее воспаление. Помимо масла эму я сказала, всего два у нас ингредиента в, масло, в масле Infinity. Да? Infinity – это бесконечность, вот, то есть это бесконечная возможность применения этого масла. И есть еще витамин Е, который тоже обладает антиоксидантными свойствами и увлажняющими свойствами. То есть помимо того, что это очень качественный, хороший уход за вашей кожей, в чем вы можете использовать и для лица, и для тела. Вот. Например, кому захочется, чтобы масло все-таки чем-то пахло, то можно, например, добавить какую-то капельку эфирного масла для того, чтобы был аромат, да, и там доп дополнительно какое-то действие, например, придать этому маслу. Но это мы можем сделать вообще отдельный эфир. Если будет, э, да, интересно, <сёк> то я думаю, что мы можем сделать отдельный эфир, как работать с этим маслом в дополнении с эфирными маслами. Почему? Потому что оно очень легко может быть базовым маслом, в которое могут дополняться какие-то вот еще активные компоненты, как эфирные масла. Вот. А, и... Я сейчас остановлю тоже да, демонстрацию и покажу вам само масло. Так. Надеюсь, что сейчас меня видно. Вот такая коробочка, она небольшая. Да, Где-то 15 сантиметров, 30 миллилитров упаковки. И вот так выглядит бутылочка. Вот она. Да, то есть очень удобная упаковка, она с помпой. А, вот. И сейчас я покажу вам так вот поближе, чтобы вы видели текстуру. Вот она очень как бы прямо легкая-легкая текстура, видно, надеюсь. Вот И она очень хорошо впитывается, расходится, даже вот не особо, скажем оставляет какие-то масляные следы, очень хорошо быстро впитывается. Вот могу сказать, что иногда бывает сложно, например, пользоваться каким-то продуктом косметическим, особенно если там о маслах речь идет, потому что они, да, впитываются, но оставляют потом какие-то масляные следы. Вот здесь я этого не наблюдаю. То есть даже если сохраняется вот такая влажняяся кожа, да, немножко какое-то время, то э, на одежде следов нет. Это очень такой важный, ну, важный нюанс. Вот. То есть очень легкая текстура. Ну, как я и сказала, абсолютно практически нет никакого запаха. Он, он есть, но он такой, вот, знаете, запах жира, что ли, если можно так выразиться. вот. Поэтому если хочется чего-то добавить, можно вот добавить как раз фирменный масло. Например. Вот такой продукт. Тоже я рекомендую, потому что а, действительно это широкого применения продукт. Вы можете его использовать и на лице, вернее, для ухода за лицом, и для тела, и опять же для всей семьи. То есть, у вас одна упаковка для всей семьи, и а, не нужно очень много баночек дома иметь, например. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень такой незаменимый, даже я бы сказала, продукт. А с учетом того, что он еще имеет и вот действия восстанавливающие то это правда, в, в доме незаменимая вещь, потому что любые какие-то вот небольшие, незначительные, да, ожоги или там просто что-то горячее взяли и нужно быстренько чем-то помазать, вот это идеальный вариант. Или сейчас, например, если кто-то обгорит на солнце, когда оно у нас появится, то тоже очень хороший вариант будет вместо там сметаны. Да, и вот, собственно говоря, такой у нас замечательный продукт придет. А, и а завтра уже будет доступен в наших бэк-офисах. Вот такие у нас новинки сегодня.